Лунная фея Анна-Мария Костюк Тетушка Майя сидела на детской кроватке возле Сонечки в уютной светлой комнате. «Не бойся верить», — сказала волшебница маленькой девочке. «Тетушка, когда я вырасту, смогу летать, как ты?» — спросил с интересом малышка. «Конечно сможешь. Если сильно захотеть, можно на Луну улететь», — добродушно улыбнулась фея. «На Луну?» — широко распахнула глазки от удивления Сонечка. «Да, куда захочешь». «Ну как, как улетит на так далеко?» Не могла поверить девчушка. «А ты закрой глаза и увидишь». Добродушно улыбнулась фея. «Нет, так неинтересно. Я хочу летать, как ты», зажмурила Сонечка. «Но у тебя нет крылышек, солнышко». Волшебница ласково погладила по головке маленькую девочку. «Подари мне их, пожалуйста, на день рождения, и мы будем летать вместе». «Хм, ну хорошо, я исполню твои желания». И тетушка Майя улетела. С этого момента Сонечка с нетерпением стала ждать дня рождения, чтобы увидеть свой дом свысока, полетать вместе с птицами и вдоволь налюбоваться этим добрым и сказочным миром. Шли годы. Фея таки не прилетела к маленькой девочке. Сонечка не могла понять, что произошло, почему так случилось. Неужели фея забыла о ней? Как-то раз, перебирая старые игрушки, на самом донышке коробки Соня увидела крылышки. Петушка Майя сдержала обещание, это ее подарок. Но почему они такие маленькие и почему она ничего не помнит? Соня закрыла глаза и загадала примерить прозрачные крылья и взлететь высоко-высоко над своим домом. Через пару секунд произошло чудо. Десятилетняя девочка уменьшилась и стала крошечная, как куколка, и крылышки оказались в пору. «Ура! Я как бабочка или маленькая фея! Какое это счастье!» умеет летать!» Соня встряхнула пыль, которая успела сесть на крыльях и радостно замахала ими. «Нужно отыскать тетушку Маю. Но как же мне ее найти? Неужели она живет на луне или где-нибудь в лесу? Может быть, в лесу на луне? Интересно, а там вообще есть деревья? Наверное, там очень холодно. Поищу пока здесь, на земле». Возле дома, где жила девочка, рос густой лиственный лес. Найти в нем кого-то не по силу даже волку или дровосеку. «Девочка, здравствуй!» – вдруг маленькая фея услышала голос, который донесся с ветки большого зеленого дуба. «Кто здесь?» – испугалась девочка и быстро-быстро замахала маленькими крылышками. «Это я, лесной кот», – ответил большой рыжий кот. «Кот? В лесу? Да еще говорящий?» Да. «Я умею говорить, но у меня понимают не все». Припрыгивая с ветки на ветку, лесной зверек подобрался поближе. «Как такое возможно? Я не сплю? Но ты ведь обычная девушка, летаешь? Значит, все возможно? А кто тебе дал крылышки?» «Котик, ты слишком любопытна, я ничего тебе не скажу». «Тебе тетушка Майя подарила?» «Да, она. Откуда ты знаешь о ней?» Встрепенулась девочка и тут же загрустила. «Случайно не знаешь, где она?» «Мы не виделись пару лет, и сейчас я как раз ее ищу». «Девочка, тетушка Мая давно исчезла с нашего леса. И никто не знает, куда она пропала». С явной печалью в голосе ответил лесной кот. «Но почему? Как же мне ее найти? Ты можешь мне помочь в поисках тетушки, пожалуйста?» «Ну, не знаю, мне лень, наверное». Ах, и кот лениво потянулся. «Может, она попала в беду?» В голосе Соня чувствовала тревога. «Возможно, и так, а возможно, она улетела в другой лес, на луну. На луну». Но это невозможно. Никто не знает ответ на этот вопрос. Крыльев у меня нет, летать я не умею, поэтому помочь не могу, ответил лесной кот. Разве так можно поступать? Нужно помогать в беде, обидела Соня. Я тебе дал подсказку. Лети на Луну, поищи там тетушку. Вдруг она ждет тебя. Мяу. Меня? Такого не может быть. Но Луна так далеко, до нее невозможно добраться. Очень даже возможно. Были бы у меня крылья, я бы тоже помог. А так вынужден сидеть здесь, на дереве. Пообщавшись с говорящим котом, девочка решила лететь на луну, чтобы отыскать фею. Сунечка отпыла дождевой воды, которую нашла на листочке дерева, и со всей силы взлетела высоко-высоко. Дух завораживал от открывавшейся перед ней красоты. Девочке было совсем не холодно. Наконец она видела звезды, которые казались так близко. Приятный ветерок щекотал волосы, а запах леса от цветов скружил голову. «Что-то я устала лететь на луну. Она так далеко. Мне никогда не долететь». Хотя а тетушка Мая говорила, что все возможно. Нужно стараться и обязательно верить». Подбадривая себя, девочка поднималась выше и выше. Сонечка летела полночи, как вдруг посмотрела вниз и увидела прекрасную голубую землю издалека. «Это мой дом, наша земля! Невероятная красота, потрясающе!» Восторженно думала маленькая фея. Прошло еще пару часов, и Сонечка долетела до луны. Она оказалась очень красивой, переливала золотом и розовыми блестками. «Сонечка, ты перелетела!» Неожиданно появилась волшебница и на радостях обняла маленькую фею. Тетушка Майя, что произошло? Почему вы на Луне?» Удивленно спросила голубоглазая девчушка. «Когда я была маленькая, примерно такой, как ты, все время мечтала жить на Луне, поэтому решила остаться здесь и сотворить новые планеты. В нашей Земле я уже помогла. Смотри, какие прекрасные цветы мне удалось здесь вырастить!» Под ногами Сони раскинулась большая поляна из самых разных чудесных цветов. «Волшебно!» – восхитилась девочка. «Рада, что тебе нравится мой новый дом!» «Тетушка Майя, я очень рада вас видеть, но почему-то совсем не помню, как и когда вы дали мне крылья. Сонечка, я оставила на них пыльцу забывчивости. Когда вернешься на Землю, ничего не будешь помнить после сна, а ты уже была у меня на гостях на Луне». «На Луне? Я уже летала? Как такое возможно? И почему кот мне ничего не сказал?» «Дорогая Сонечка, просто постарайся сильно-сильно поверить в себя и помни, нужно мечтать, и все всегда будет получаться в твоей жизни». «Ах, тот! Рыжий проказник! А что он сказал обо мне?» «Говорил, что не знает, где вы, но, возможно, на Луне. Вот видишь, знал он все. Он тоже был у меня в гостях, но заявил, что ему лучше на Земле», – ответила тетушка. «Неужели вы здесь одна живете?» – заинтересовала Соня. «Да, пока живу». В одиночестве, но скоро прилетит моя семья. Иногда у меня бывают маленькие гости, такие же, как ты. Сонечка, запомни, все дети особенные. Когда у тебя появятся свои детишки, говори им тоже, что они особенные и должны всегда верить в себя. А они тоже не помнят, что летали на Луну? – спросила маленькая фея. Некоторые помнят, но им не верят взрослые. К сожалению, немало во что верят, – с грустью в голосе сказала волшебница. Значит, я могу и не забыть? Да, Луна навсегда останется в своем сердце. «Обещаешь верить в себя, идти к мечте, никогда не унывать?» «Обещай, тетушка!» И девочка со слезами на глазах обняла добрую фею. «Вот и славно, Сонечка, полетели, покажу тебе свое жилье». Дом тетушки Майи оказался уютным и просторным. Он был украшен цветами и пахнул радостью, верой и надеждой. Волшебница подарила маленькой феи камушек с луны и велела держать его всегда при себе. Однажды она обязательно принесет ей удачу. Две феи, большая и маленькая, Проговорили больше двух часов, пока Сонечка не захотела спать. Иди, солнышко, домой!» Фея крепко обняла девочку еще раз. «Но я ведь все забуду!» «Не забудешь! Главное, верь в себя!» Напомнила тетушка. «А чтобы ты снова не преодолевала такой сложный путь, я тебе помогу!» «Насчет три! Ты кажешься у себя, спящей в кроватке, хорошо?» «Хорошо!» — согласилась темноволосая девочка. Не расстраивайся, Сонечка. Помни, я всегда в твоем сердце. Когда будешь смотреть на Луну, вспоминай обо мне. Договорились? Конечно, тетушка. Спасибо, что показали мне Луну. Она невероятно красивая, а вы еще лучше. Я вас я вас буду любить, когда Луна и обратно. Хорошо, и я тебя. Раз, два, три. И я крепко обняла Соню и поцеловала в щечку. Сонечка оказалась спящей в своей уютной постельке, крепко сжимая камушек. Когда маленькая девочка проснулась, она увидела подарок от тетушки Майи и все вспомнила, она не забыла. Сонечка положила белый камушек в свои сокровища и побежала во двор, играть с друзьями по соседству и рассказывать потрясающие рассказы о луне и феях. Дети ей верили и обещали также верить в себя, потому что тогда они смогут полететь в гости к фее вместе с Сонечкой. Этой ночью луна светила необычайно ярко, как никогда. И только Сонечка знала, что это тетушка Мая сделала, ну еще ярче, чтобы детские мечты не переставали забываться. Читала Анна Мария Костюк.